Парни, привет! С вами «Внадцать Сах Republic. Меня зовут Тони, это Николай. Всем привет. Николай у нас занимается внешним видом, стилем, имидж-консультант, э -э, то есть помогает вам выглядеть из <связь> Это есть экран. Вчера мы записывали ролик о том, какие факторы, что вообще имеет значение для девочек и мужчин. мужчинах. Мы преподнесли это в качестве вопроса э -э, в моменте именно знакомства. Но я думаю, вы посмотрите этот ролик и поймете, что там все эти качества важны на любом из знака соблазнения. Добрый вечер, дамы. Помощь ваша нужна. Поможете нам? 10 секундочек вашего времени. У нас маленький YouTube-канал, мы тут для ребят, ребятам помогаем. Позволите? Прочтите вопросик, пожалуйста, первый. И прям по приоритетам расставьте, что для вас важно. Если помощь нужна будет? Окей, окей. Uh -huh. Спасибо Давайте теперь потихонечку будем разбирать Каждый из этих качеств в порядке Итак, мы начинаем с харизмы Что такое харизма? Это то, что тебя отличает от других людей та твоя какая-то черта, которая а, не обязательно привлекательна, но именно выделяет тебя из общего числа людей. Проблема в том, что парни считают, что нужно прокачивать себя во всех сторон абсолютно и начинать именно со слабых сторон. И это приводит к тому, что все становятся абсолютно серыми, потому что не выделяются на своих сильных сторонах. В харизме есть такая одна особая черта. В харизме нельзя научить, хотя и многие пытаются, но и можно научиться. Если хотите как-нибудь в следующих роликах, я вам расскажу, на что обращать внимание, чтобы прокачать свой харизмы. Чуточку повнимательный вопрос. Просто в нем как бы вся, вся наша хитрость. Ну то, что нам важно, что мы хотим понять. Надо с первого по приоритетам. Да, просто прям единичку. Что самое важное для вас? Ага. Угу. Ну, вот здесь, вот здесь можно написать чуть Она больше. Очень а, ну... Я ну, не... хорошо, пожалуйста. Вторым пунктом у нас идет эта природная красота. Это то, что нам дано природы. Особенность природной красоты в том, что это чисто субъективное понятие, навязано нам и средством массовой информации, и прошлым опытом, да, и различными мнениями других людей. Потому что, как правило, именно субъективность складывается не исходя из объективного понимания, а исходя из мнения каких-то людей, причем, как правило, мнение этих людей, причем, точнее, как правило, этих людей ты даже не знаешь. А, особенность природной красоты всего этого пункта то, что, в принципе, практически поменять ее нельзя. Поэтому я бы не рекомендовал, не рекомендовал вам париться на эту тему. Но! Но есть один маленький четкот и я хочу спросить у Николая, как вообще можно поднять природную красоту за счет каких-то внешние атрибутики. К сожалению, мы не все родились Аполлонами, а, но, к примеру, пойти заниматься спортом, подкачать свое тело, выпрямить осанку, а, начать следить за головой, то есть, блин, аккуратненько подстричься, блин, мыться, черт возьми, каждый день, да, и чтобы от тебя приятно пахло, и ты был, блин, просто ухоженный. Следите за своим лицом. А, живем все-таки в 21 веке, и сейчас куча вариантов, как Довести себя, ну скажем так, до какого-то легкого идеала, которого, ну, будет вполне достаточно Посмотрим, конечно, что на это скажут девушки, да, на, в какую очередь, опять же, они обращают на это внимание Ну, в целом, наверное, все вот из таких вещей, да Еще бы, это пойдет следующим пунктом, об этом чуть позже поговорим Это все-таки о внешнем виде, да, это о стиле, о стиле в одежде Здесь уже проблем никаких нету, вот, эти вопросы мы решим ну, наверное, кратко в двух словах как-то так. Что важно, чтобы верный был? В момент его знакомства я учусь Дальше что, если это мысли, то что? Все, самое главное, Настя. Потом. Так считает. Третьим пунктом у нас идет э, стильный образ, э, о нем мы уже говорили в предыдущем видео, мы уже все прекрасно понимаем, что это тоже важно. Мы вопросы вы вопросы свои мы подготовили для вас видео, скоро будем выпускать уже на следующей неделе первые обучающее видео. И также Николай планирует у нас проводить стильные вечера, но об этом думаю чуть но Об чуть этом позже. чуть позже, да. Ничего страшного, да. Ну, ты все равно на я это смотришь. Я... А ты, ну да, убирайся просто в рамки вот этого вопроса, хорошо? Да. Оригинально, ну, да? Следующим пунктом у нас идет э, уверенность, мужская уверенность при подходе к девочке. Да, играет есть. ли это какую-то роль? Естественно, об этом расскажи об этом. Конечно, уверенность играет роль... Месенькую на первом месте. Вес бывает двух типов. Бывает общая, бывает ситуационная, ситуативная. То есть, есть какие-то конкретные ситуации. Ситуативная какую-то конкретную ситуацию еще раз, да, чем больше твоя компетентность в этой ситуации, чем больше ты уверен, и общее это распространяется на все ситуации. Пример ситуативной компетенции, да, ты просыпаешься, идешь на улицу, ой, на улице, блин, идешь на кухню, готовишь кашу, хаваешь, да, ты абсолютно уверен, уверенно себя чувствуешь, потому что, ну, как бы ты это делал миллион раз, да, и как бы, чего таком. такого. А, как дойти до, до своей работы, там, до, своей, до своего института. так как бы, не представляет труда, вы не волнуйтесь, каждый раз, входя из дома. Хотя, вспомните, первые разы, когда самостоятельно это делали, там, опять же, про школу, про институт, ну, все-таки был какой-то дискомфорт. Общая уверенность – это более глобальное понятие, его в идеале прокачивать, конечно, и ситуативную уверенность. Чем в больших ситуациях ты и компетентен, и чувствуешь себя, как рыбовладеть, тем больше общая компетентность и общую уверенность, потому что многие ситуации очень похожи, и, так, соответственно, они складываются как большой ком для тебя прокачивая все направления. Вот. Да, слушай, Тони, правильно я понимаю, что общее, ну, это просто опытом жизни прокачивается, да? И какие да, есть и опыт жизни, и есть еще несколько других вариантов, но про это я уже на самом деле рассказывал. Угу. А ситуативное это, ну, Например, подходами ты... к женщине. Да. То есть подходами женщин, ну, просто тренингами, дел... просто обучением, просто вот именно вот в этом направлении, да, если да, ты да, двигаешься, да, ты да. автоматически это прокачиваешь. Да, не обязательно Окей. тренингами, но если ты опять же делаешь там сделал там тысячи подходов, ну как минимум уже не так будет страшно, потому что ты. Уверен. Да, я уверен? Уверен, что да. нет, поэтому ничего страшного. Ну, я так полагаю, что, конечно, 2-3 тысячи это ты прям подрустянул. Ну, это чтоб наверняка, знаешь. Чтобы наверняка, да. Опять же, если я ты помню. не учишься этому, да, если ты не, не делаешь выводы и постоянно делаешь одни и те же ошибки, тебе и 3 тысячи тоже не хватит. догадывается нет. все спасибо огромное пятый материалка нет это чистая была Резь. чувство юмора чувство юмора чувство юмора отличное качество и очень часто многие парни делают косяк именно здесь в чувстве юмора они знают что девушкам нравится чувство юмора и начинают слишком дохрена шутить вкладываться давать эмоции и так далее парни прощается вместо Уверенного парня, который да может нас и вообще с ним приятно общаться, в клоун. А клоуны, не как же, в цирке, девушкам не нравится клоуны. Ну и что-нибудь от себя добавить. Так, на скидочку долго не думаю. Окей. последний у нас обязательный фактор, который мы выделили, это у нас материальное благополучие, бабло. Топ, о чем парни большинство думают, что, блин, без бабок, все хуево, а с бабкой все само заебись будет получаться. Мы в конце с одной таблицу ответов, и увидите, что бабки находятся на последнем, сука, месте. С большим отрывом от всего. Наличие бабла у тебя практически никак не влияет на твои результативные освобождение. Я помню, когда я только начинал заниматься пикапом, это было 7-8 лет назад. Я тогда практически не работал, получал какие-то копейки. Но на соблазнение, на количество девушек это никак не влияет. Потому что есть другие способы проводить интерес на свидание. Есть другие качества, которые девушки будут цеплять себе. Да, конечно же, бабки помогают. Бесспорно, не знаю, что бабки вообще ни на что не влияют. Они помогают и в принципе очень даже хорошо помогают, особенно собственным ощущениям. Но они же... По... они же, наверное, и прокачивают в уверенность в тебя, как мужика, как мужика вот, в социальном каком-то, да, в социальном Да, за жизни. бабки ты можешь купить себе одежку, да, за бабки ты можешь и... Ты становишься более независим. Списать нельзя, Your... Делись видео с друзьями!